Дорогие друзья, вы смотрите будни студенческой весны. Меня зовут Роман Полинсков. И сегодня у нас пятый день фестиваля. Сегодня самый мощный день, хоть я это 150 раз уже говорил, но сегодня самый гуманитарный, самый мощный. Сегодня выступает Институт филологии и межкультурной коммуникации и Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Ну что, друзья, вы готовы сегодня рвать у них? Да! Будете зажигать. Да! Вы готовы, друзья? Ну что ж, поехали, отставайся с нами, смотри в прагну до конца, будет очень интересно. Эти ребята тебя сегодня зажгут. Так как в этот раз у нас получился гуманитарный день, интересно будет увидеть две программы, которые не будут повторяться. А что ждут зрители от сегодняшнего дня? чего я жду, конечно, очень большого шоу, потому что я очень люблю массовые такие номера. А, вот, я в этом году первокурсница, поэтому никогда не бывала на таких мероприятиях масштабных, студенческих, и поэтому я прям вся горю, хочу поскорее посмотреть, что же наконец нас ждет. Первым выступал Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, поэтому мы решили наших участников не беспокоить. Да-да, ведущий сегодня не придзятый, И, к счастью, нам попался Роман Петрович Баканов, который ответил практически за всех. Хотел бы поблагодарить ребят, Э, Во-первых, творческую группу, всех, техническую группу, творческую группу, ребят, которые не спали ночами, и вчера мы с ними здесь сидели до трех часов ночи, утра, э, делали баннер, э, прорабатывали последние сценарные шаги. Все это вместе смотрелось. Хотел бы поблагодарить. Не хочу никого обидеть, но выделить я хочу всех. И, ав и авторов и постановщиков, и артистов, и зрителей. А теперь пойдем глянем, как готовится Институт филологии и межкультурных коммуникаций. Сегодня будет показана интересная программа. Не знаю, как у них, но у нас будет интересная программа. А что у вас будет в программе? ФМК. Я не буду раскрывать секретов. Эту программу вы увидите скоро. Ну, чуть-чуть совсем. Ну, у нас будут мега интересные песни современные, которые переделаны под национальные мотивы. Интересные танцы. И народные, и современные. А, ну, будет очень-очень интересно и очень круто. Так что лучше приходите. Как же в день выступления ИФМК не пообщаться с Марией Чагадаевой, настоящей звездой КФУ и деревней Универсиады? Как вообще настроение перед выступлением? Боевое, готовимся, отлично. А можете что-нибудь пропеть из того номера, что у вас будет? Конечно, как, как, как бы. Как. Как. как бы тебе повезло. Ой-е-е, твоей невесте. Завтра мы идем тратить все свои, все твои деньги. Вам отдельные аплодисменты. А Сегодня у нас получается такой гуманитарный день. Сегодня против вас выступает Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, простонародье ЖУРФАК. Не тяжело ли будет играть против них? Конечно нет, но мы только что узнали, что оказывается мы выступаем ЖУРФАКом. Мы желаем им удачи и нам тоже. Теперь коротко о ней из ВНИМК. Хоть там и помимо журналистов учатся еще и философы, социологи и конфликтологи, их до сих пор помнят как факультет журналистики и социологии. По номерам тем более, никакого намека на другие направления, только известные телевизионные проекты и фильмы. На сцене Уникса мы могли увидеть самый настоящий ситком, программу «Детектор лжи» и хит российского телевидения «Вечерний Урган», который в этот вечер стал «Вечерним папой». Но больше всего меня удивил танец под мелодию из Форда Боярда. Сначала я даже подумал, что на сцене известные герои программы Паспортой и посмерай. А может, это они и были? Зная, сколько сил вложили в выступление студента из ФНИМК, я не мог не пообщаться с новым режиссером-постановщиком Валентином Юшко. Приготовка была сложной, но интересной. Поэтому. Как сказать? Вообще студенческий фестиваль студенческая весна это такой фестиваль, которым действительно нужно жить. И, наверное, я хотел бы себя отнести к тому числу людей, которые действительно этим живут. Потому что ребята, все-все-все, это один большой процесс, один большой, мощный действительно процесс, который собирает э, друзей, знакомых, появляются новые знакомства, весна ведь, появляется любовь. И это очень круто, очень здорово, а подготовка, всегда есть минусы, всегда есть плюсы. Желаем удачи нашим ребятам в дальнейших выступлениях. Ну и куда же мы без человека, который считает себя экспертом, который думает, что Институт управления экономикой и финансов впереди планеты всей. Вагизом. Ну что ж, Вагиз, выкладывай что -то. В этот раз тебе не понравилось, а может даже и понравилось. Мне очень понравилось. Понравилось сегодня. Намного лучше, чем в прошлый раз. Если вы видели в прошлом выпуске, я был недоволен. А сегодня я доволен. Молодец, Валентин. Он классный. А, а к сожалению, режиссера другого института я не знаю, кто кто был. Режиссером. Вот Очень понравилось. Неплохо, неплохо, все хорошо. Приходите завтра. А если это выпуск, я не знаю, когда выйдет. Приходите 17 числа на студенческую весну Института управления экономик и финансов. Там будет хорошо. Ну что ж, а теперь давайте попробуем увидеть происходившее на сцене глазами Вагиза. В целом гуманитарный день прошел успешно, зрители довольны, участники тем более, ведь все теперь позади. Хотя нет, не все, галоконцерт же еще я надеюсь, что с этого дня в программу «Гальника» попадут практически все номера. На этом пятый день фестиваля студенческой весны подошел к концу. Большое спасибо за внимание, большое спасибо, хотелось бы сказать, выступающим, потому что сегодня был настоящий драйв, хоть и гуманитарный сегодня был день, но они по-настоящему зажгли. На этом все, с вами был Роман Полинсков, увидимся, смотри нашу программу каждый будний день, не пропусти!